Для тех, кто не в курсе, вот, я хотел бы сообщить такую информацию. Значит, Три дня назад один из наших друзей сообщил нам, что возле его дома находится тренировочный комплекс Росгвардии, где росгвардийцы, разделившись на две части, одна из которых громко хором кричала «Наша Родина СССР», а вторая их атаковала. Надеюсь, вы понимаете, чем грозят вот подобного рода тренировки вашим, вам и вашим детям. Когда, скажем так, неких людей натаскивают, натаскивают, как собак, значит, на звук «Моя родина СССР». Вот, половина этих Росгвардейцев кричали «Наша Родина СССР», а вторая половина их атаковали всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении Росгвардии. Вот, вы же понимаете, что следующим шагом будет э, разбор Мамаева-Кургана, к примеру. И эти шаги уже предпринимаются в Европе. Во многих европейских странах наши воины-освободители вдруг превратились в каких-то захватчиков непонятных. Их кладбища разорены, их памятники снесены. Вот. И вот это сегодня происходит и на нашей территории. Сообщаю вам, такие тренировки ежедневно проводятся в Росгвардии. И поскольку в Росгвардии служат ваши, так сказать, сыновья, братья, ну вот, отцы, вот, дети и так далее, вот. Я прошу все-таки тех, кто имеет к этому хоть какое-то отношение, объяснить этим людям, что нельзя попирать историю собственной страны, которая, так сказать, ценой таких огромных потерь достигла победы во Второй мировой войне. Именно Советский Союз достиг этой, этой победы. Именно Советский Союз выводил первого космонавта в космос. Именно Советский Союз... Так сказать, имеет приоритеты практически во всех областях науки и техники, которые только существуют на планете Земля, либо выходцы с нашей территории. Я уже говорил об этом, что примерно 90% изобретений, которые сделаны на планете Земля, сделаны так сказать, славянскими изобретателями, либо теми, кто в свое время так сказать, уехал с нашей территории на другие территории, ну и так далее. Вы эти имена многократно слышали и знаете. Тот же Сикорский, вот, тот же Понятов, изобретатель видеомагнитофона, изобретатель радиопопов, изобретатель телевидения Зварыкин и так далее. То есть все, что нас окружает и все, что мы называем так сказать, современной цивилизацией, разработано при помощи так сказать, труда, и, так сказать, знаний и умений наших предков.